Всем привет, вы на канале AnimeCon, а озвучиваю я, Хейзер, и это топ 7 аниме в жанре Еой. Сразу хочу предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют значения. А мы начинаем, приятного вам просмотра. Ну а на седьмом месте у нас и любовная сцена. Отец певец, мать кинозвезда, а старший брат вокалист и фронтмен мегапопулярного бойс бренда Crushers. На их фоне Идзуми Сена младший сын, студент колледжа и просто заядлый отаку ничем не выделяется, живя в этой известной и полной талантов семьи. Идзуми обожает девочку-воительницу Лалалу и упорно трудится, чтобы стать прославленным мангакой. Однако его появление в рекламном ролике от участия в котором он не смог отказаться, круто изменила его жизнь. Здесь он вновь встречается с и Итидзио, молодым суперпопулярным актером, с которым юноша снимался целых 10 лет назад, и у которого Идзуми еще тогда неосознанно украл сердце, безнадежно влюбив в себя. На шестом месте Йой лучшая в мире первая любовь. Анадар только-только перевелся из издательской компании своего отца в издательский дом, ну рукава всё Назначенный в отдел специализирующийся на сёдзу манге, он неожиданно натыкается на человека, которого меньше всего ожидал здесь увидеть. Такана Масамоне главный редактор отдела, которому приписали Рицу. Оба юноши, как видно, очень странно ведут себя с самого начала, с того момента, когда так она неожиданно поцеловал Рицу. Однако это еще не самое страшное: а так она на самом деле сага Сэнпай Рицу со школьных времен и его первая интрижка которого рицу кажется считал за дурака принимая его чувство как должное в момент признания и бесцеремонно отринут его когда наигрался а на пятом у нас месте ейей дарованный Чувства с гитарным струнам. Если натянуть их недостаточно, то хорошего отклика не извлечешь. Но если постараться все сделать безупречно, то достигнув цели, можно ощутить тот самый волнительный момент эйфории. Однажды Рицуки Уэнояма понимает, что утратил интерес к любимому хобби. Баскетбол больше не вызывает такого выброса адреналина а игра на некогда любимой гитаре все больше навевает скукой. Тренировками в спортзале и репетициями в студии он чаще всего предпочитает подремать на верхнем бесечном пролете школы. Молодой человек испытывает единственное желание найти место, где его никто не сможет потревожить. А на четвертом месте у нас его и больше, чем возлюбленный. Отдыхая с матерью в Канаде, Хару встречает Рена, мальчишку, которого усыновила его мать. И у этого мальчишки очень трудный характер. А Хару просто необходимо найти с ним общий язык, ведь он желает цивилизировать Рена до того, как кончится лето. В связи с тем, что ребята проводят вместе много времени, их отношения заметно улучшились. Улучшаются до любви. Смогут ли молодые люди стать родной консулент? А на третьем месте у нас его гибридный ребенок. Дитя гибрид. Удивительный андроид, способный расти и взрослеть, если его владелец дарит ему достаточно любви и заботы. Не совсем роботы, но и не совсем люди. Различные модели детей-гибридов создают крепкую эмоциональную связь со своими хозяевами. Фильм состоит из трех коротких историй о любви, самопожертвований и драматичных событиях. Юный Поттера, когда срок жизнедеятельности его дитя-гибрида, подходит к концу. Отчаявшийся мастер Мича Сея с помощью своего дитя-гибрида, Юд, Зу заново учится любить. Заключительный сюжет, посвященный Куроде, создатель детей-гибридов, и рассказывает о том, как утраченная любовь вдохновила его изобретать. На втором месте Йой чистая романтика. Кстати, как раз это аниме я озвучивал. Три абсолютно разные пары: пойманы водоворот любви. Мисаки Такахаси безнадежный в учебе, однако изо всех сил занимается в надежде поступить в престижный университет. Чтобы ему помочь, его брат ищет репетитора и в конце концов договаривается со своим другом-писателем Акихико Усами, чтобы тот помог Мисаки с учебой. Но все оборачивается сущим кошмаром, когда Акихима в первый раз приходит заниматься с Мисаки. Сможет ли Мисаки сдать экзамен? И почему его так как хихикят? Ну и на первом месте у нас расположился Иой Юри на льду. Трудно не упасть на колени, когда несешь в плечах надежды целой страны. И Юри Кадзуки, 23-летний фигурист, представляющий Японию на финале гран-при по озвученному выше виду спорта, в полной мере узнает об этом, когда запускает ошибку в самый ответственный момент. Ну а всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Анимакун, ведь только здесь выходят шикарные топы. И хочу добавить одно слово, которое будет адресовано Дабером и Диктором. Неважно. Ребята, если вы считаете, что озвучка ЕОЯ или просмотр ЕОЯ это постыдно то боюсь вас огорчить или же удивить. Но это жанр аниме, который не в себе замысел оскорбить натуралов или как-то опозорить общество. Это жанр, состоящий из обычной романтики и настоящей любви. И что тут постыдного в озвучке ИОЭ, так тем более и топа, я не понимаю. Потому что Юой это такое же, по сути, как я сказал, романтическое аниме. И оскорблять этот жанр то же самое, что оскорблять обычное аниме, связанное с любовью уже девушки и пары. Так что, если вы думаете, что озвучка и просмотр Юой это постыдно, то вы не анимешник. Да и не забывайте, что это всего лишь будет. Ну а так, с вами был я, Хейзер. И запомните, я всегда с вами. Всем бай.